Стояла ночь, ее дыхание, дышала музыка дождя, И наше первое свидание осталось в сердце у меня. В моей душе родились звуки, Подобно трили соловья, Такие близкие мне руки случайно обняли меня. Ты словно скрипку дорогую, Меня держал, и в унисон пропели ангелы над нами. Я знаю, это был не сон, ты обнял сердцем, сердце, сказал слова любви в тиши, и слились как два океана, две с Богом близкие души. Ты пробудил меня от неги, напомнил мне, в каком краю и где писались наши судьбы, напомнил нашу жизнь в раю. За что любовь мы заслужили? За что такая благодать? За то, что сердце мы открыли, за то, что мы умели ждать. За то, что мы не позабыли, куда мы и зачем идем, за то, что мы всегда ценили, что отдаем, а что берем. Так пусть звучит благословение, молитва счастья с высоты и станет вечным вдохновением эта симфония любви.